Что за писец? Ой, мой допорик, тут тут, -ту -ту мы снова хаешки казетушки с вами, был, ага. И сегодня мы играем снова в игрушку по названием Бэдди энзи инг и я не могу разбить стекло топором! Серьезно? Бывает. Нам надо вот эту дверь открыть. Что это? Такое? Я не собирался достать собственный совок из колодовой, но знаешь что? Я не смог найти свои дурацкие ключи. Как будто они испарились или что-то типа того. Меня посетила мысль, что я мог обронить их в какую-нибудь из мусорок во время уборки на прошлой неделе. Надеюсь, никто не расскажет сами. Если он узнает, что я опять потерял ключи, то выберет меня отсюда. <сёк> а ключи-то мы нашли. Закрыто. А, а, вот оно. Так, я помню, где ключи. Я помню, вроде как. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И, наконец-то, я могу их взять. Шикарно. А ты что тут делаешь? Что за... Что за... Откуда это здесь взялось? Его тут не было. Так, я все так же бегаю с топориком. Каждая творческая личность нуждается в убежище. Но это не точно. У Джоу и Дрю и у меня оно есть. Чтобы войти, требуется знать мою любимую песню. Скрипку в ужасе трясет. Пианино нежно шлет. Контрабас вовсю поет. Пианино вновь ведет. Спой мою песню и для тебя... Убежище откроется. А -а -а -а. О, -о, О! Я, кажется, понял. Стоп. Еще раз. Я стоять. знаю, что мне нужно идти сюда. Но мне кажется, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает? А чего не хватает? Вроде мы тут уже все попробовали так стоять. Что у нас там было? А, скрипка. Пианино. Странный какой-то. Контрабас. И снова пианино. Нам говорили вообще, что сами типа пробает проектор, несется куда-то. Это вот это оно и есть. Давайте-ка. скрипка. Скрика, пианино, контрабас, пианино. О! Я уж думала сказать, не сработало. Да ладно, вводи в убежище. А то вдруг опять нас заблокируют. Начало положено. Ну вот, начало положено. Найди еще один капкан и что за еперный карась. Что это было? Бам -бам -бам -бам! Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, Там еще один был. Афа... А что? Охренеть, смотрите, он стоит там. Дай запрыгнуть мне на стул. Дай посмотреть на эту рожу. Охренеть, охренеть. Стой, стой, стой, стой. погоди. Дай мне до тебя запрыгнуть. Что-то мне подсказывает, что если я к нему подойду потом, то он уйдет. Поэтому, да господи. А, я могу сквозь мусорку пройти. Господи, почему ты так высоко? Эй, эй. Офигеть, короче, ребята. К нам явился Бенди. Или это не Бенди? Ну, не знаю, просто мне кажется, что это вообще какая-то маска. А ты кто вообще? Давайте встанем на стульчик. Встанем на стульчик, говорю. Говорю, встанем на стульчик. Где? Серьезно, я там ходила Смотрите, он застрял Он застрял А ведь музыка-то прекратилась А еще и сквозь микрофон прохожу Точнее, пропрыгиваю Он что-то одет Короче, жесть, ребят Стой там, я к тебе приду И где ты? Он исчез Эй, так нечестно О, смотрите Здесь, надеюсь, нет чернелих монстров Накаркала, блин. Nope. В жопу. Окей, okay, это должно помочь. О, гляньте. А чё я пройти не могу? Вернись к офису Сэмми. Офис Сэмми? А где его офис-то находится? А, стоять-то где-то здесь, да? Да, вот он. Что за... Что? Ору. Так более никого тут нет, да? Воспользуйся лестницей. О, стоп! Так это песня Да Геймс! Серьезно? Вот это я понимаю, пасхалка. Так, стоп. Супец. Мы зря побегали, нам нужен суп. Вот это я реально понимаю, пасхалка. Эй, чёрт! Кто-кто-кто-кто-кто меня ударил? Без лишних слов. Серьёзно? Приятных снов. А чё ты тихами заговорил? Влюбился, что ли, в меня? Вот так, хорошо, иначально. Сэмми! Это мы Сэмми! Мы же не хотим, чтобы наша овечка сбежала, не так ли? Это Сэмми. Нет, мы не посмеем. Серьезно? Так мы с тобой работали, 15, дебил! это большая... честь, что ты пришел навестить меня. Я уже почти закончил с тем, что тебе может показаться жестоким. Но верующие должны быть верны своему спасителю. Я уверен, он оценит. Кто? А, Подожди-ка. Ты кажешься мне знакомым. Это лицо mm. не сейчас. Ибо Бог взывает нас. Моя вечечка. Моя веческая. Время для жертвоприношения. Моя сучечка. Какого жертвоприношения? Стоп! Я окончательно покину эту. Тюрьму, чернильную, тусклую бездну, которую зовут телом. Замолчи. Динафика. Прислушайся. Я слышу его. Крадется по Приближается. Кто? Бенди? Пора начинать. Ритуал должен быть завершен. Скоро он услышит меня. Он освободит нас. Господи, что у него с ногой? Что у него с ногами? Что за писец? О, мой ну такой. Овечка, знай, Пора бай-бай. Это его песня, серьезно? Слов. Приятных снов. Добрым утром ты проснешься. Если только не умрешь. Услышишь меня, Бенди? Ох. Я не из брака. Я весь. И прими мою жертву. Освободи меня, я прошу тебя. Я взываю к тебе, чернили демон. Яви свое лицо и возьми эту жертву на овцу. Пошел ты в жопу, сам-то овца. Отойди. Я твой пророк. Он на него Отпал. напал? А -а -а! Да ладно. Ой-ой-ой. Пошел в пень. А ну-ка. Они-то заперлись. Чем они там занимаются, мне интересно. Овцуй меня еще обозвал. Вот, Бенди, ты молодец. Ты молодец, что ты его убил. И ты пошел в жопу, я тебя тоже убью. И тебя убью. Кого еще убить? Все? Давайте убегаем отсюда. Главное Пройти. И в итоге вместо меня жертву был принесен он. Что я могу сказать? А? Ошибись. Мы сломали топор, И, а я туда не пройду. А, это был Бензи! Это Бенди? Блять! Капу? А почему меня убило? Вау! Я хочу вернуться. Ой, какие милашки! Это был реально уже Бенди, потому что Сэмми тут сдох. Вау! Мм, лифт! Опять Бенди? Кто это? Я знаю, что ты там. Выходи, кем бы ты ни был. Что? Ты же сдох! Почему Борис? Почему Борис, когда Борис? Ну ладно. Короче, Борька. Короче, да. Глава ну, третья. А теперь стоп. Ой, какие классные часики! Какие классные часики! Дайте мне такие тоже. Покинь пристанище. Ну, а что, тут довольно уютненько, а тут кроватка вон. Мне вряд ли кто-то тронет. Но это не точно. Так, окей. Уже глава третья, мы как-то слишком быстро проходим эту игру. Итак, выйти из игры. Он застрял. Давайте ему поможем. Вау! Ты еще и на стуле подумал танцевать? Нет-нет-нет. Я недостойна такой чести. Так, мы сломали это все. Давайте посмотрим на красавца Бензи. показать я игрушку. Ах, вот она. А вот он, смотрите, классно. Я а че ты? А почему он тут оказался? <свес> <свес> <свес> <свес> у меня вопрос. А, а что ты такой умный? Я думала, он застрянет в текстурках. А у нас Бенди оказывается умный. Бежим! чаво думаю на этом все котятки я надеюсь что вам понравилось данное видео и господи вот это поворот событий что ж если вам понравилось это видео то не забудьте пинтюрить лосось под этим видео и отрить меня своему жидкой подпиской на канал и на нашу группу вконтакте ссылка будет в описании ну что же всем до скорого пока пока